В начале недели проявите настойчивость и трудолюбие. Именно эти качества помогут вам достичь успеха, добиться значительного прогресса в делах, которые долго не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Не все сразу получится хорошо, и для того, чтобы получить нужный результат, необходимо приложить усилия, при этом проверенные методы могут оказаться неэффективными. Так что будьте готовы экспериментировать и пробовать что-то новое. Во второй половине недели деловые отношения будут складываться напряженнее. Больше времени будет уходить на обсуждения и споры. Причем не всем удастся разделить профессиональные и личные интересы. Обиды могут помешать плодотворной работе, а неожиданно вспыхнувшая симпатия поставить под сомнение своевременную реализацию какого-то важного проекта. Терпение эта неделя потребует от влюбленных и от всех, для кого сейчас особенно важны романтические отношения. События могут развиваться очень медленно, Порой могут складываться неоднозначные ситуации, в которых далеко не сразу удастся разобраться. Трудно будет сохранять спокойствие. Постарайтесь не поддаваться мимолетным эмоциям, не позволять им влиять на ваши решения и поступ. Гороскоп для всех знаков на неделю до 4 декабря. Русбраньюз специально для сайта mail.ru Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, слушайте гороскоп. Всего вам доброго и до грядущих встреч.